В конференции приняли участие руководители представительств Калива из 80 городов России. Прежде всего, Коломна – это старый древний русский город, находится очень близко к Москве. А вообще у компании «Калево» существует традиция – обязательно каждый год встречаться в городах, где есть представительства. И поэтому в этом году Коломна. Политика компании – быть ближе к своим клиентам, максимально учитывать их интересы, независимо от места проживания. Поэтому ежегодные конференции «Калево» проводятся в разных городах для того, чтобы изучить передовой опыт работы с клиентами и обеспечить одинаково высокие стандарты качества обслуживания. У нас несколько вопросов для обсуждения. Мы являемся крупнейшей компанией в России и приоритет для нас – это качество обслуживания нашего клиента, качество нашей продукции. Еще мы хотим презентовать нашим партнерам несколько принципиально новых моделей окон, которые не имеют аналогов на российском рынке. И… Третий момент, может быть, тоже, тоже самый главный. Мы расскажем о строительстве нового современного завода окон, который будет, наверное, самым современным в России, а может быть, даже в Европе. И через год-полтора, благодаря строительству этого завода, мы сможем продавать, производить окон в несколько раз больше, чем сейчас. И это будут самые лучшие, самые качественные окна на рынке России. На конференции речь шла и о такой ценной для клиента вещи, как удобство и полнота информации при выборе окон. Принцип компании «Калева» – идти от потребности клиента, а не сообщать ему массу цифр и технической информации. Уникальных запатентованных разработок и технологических новинок у компании немало. При этом свой модельный ряд она строит так, чтобы клиенты могли удобно и осознанно выбрать оконные системы, которые соответствуют именно их задачам и предпочтениям. «Калево» – создатель инновационных окон, специально разработанных для условий России, с улучшенными характеристиками по теплозащите, светопропусканию, надежности, а также широкими возможностями декорирования. Каждый год компания выводит на рынок новые продукты. В ближайшее время «Калево» планирует запустить в производство две новые оконные системы. А это значит, что у потенциальных заказчиков пластиковых окон возможности для выбора станет еще больше.